Друзья, я вот <смех> накинул пиджак, готов взять микрофон и пройти в конференц-зал. Продолжается у нас э -э, бизнес-форум в город Москва. Я ведущий форум, один из ведущих Олеся в зале меня ждет, наверное, уже, да. Я сейчас был на провиле, ребята здесь у нас в шоу-луме, в выставочном зале, демонстрируют сегодня в течение дня э -э, вытяжные конструкции, особенно мне вот сейчас. Как бы понравилось. Единственное, что я пока успел, это вот какой-то, знаете, такой... То есть я хочу уже держать ровно себя, то есть и я понимаю сейчас, из года в год, сутки, 24 часа, сколько мы часов как бы расслабленно сидим, где-то за рулем где-то в где-то мы где-то пишем на компьютерах, да, что да, да. За сгибаемся, даже если в половину. То есть мне даже больше не в шее я почувствовал, да, Может, какие-то Именно в середине, вот именно позвоночник, где-то вот, чуть-чуть ниже середины летных доводило. Да. И знаете, вот там как бы я почувствовал, что я понял, как я вот расслаблены криво. Вот у меня было там, а теперь я вот ровно здесь. То есть я даже не хочу уже расслабляться, просто содержаться уже вот именно ровно. Навсегда. А спасибо, Миша. Спасибо тебе.